Всем доброй ночи, дорогие друзья! Я хочу подарить вам грузинский ритуал молодости «Обращение к Богине Солнца». Вообще грузинская мифология, она очень интересна. Правда, почему-то она малоизвестна. Может, потому что после принятия христианства пытались вытравить у народа все эти эпосы, рассказы, легенды. У армян они сохранились больше, у грузин они намного менее известны. Считалось грехом вспоминать и называть имена языческих богов, богинь, Поэтому, видимо, люди, вот так вот, боясь прикасаться к этому древнему и запретному, постепенно свилета на нет. Но в традициях, в обычаях, вот так, в глубине подсознания, в глубине этих рассказов, э древних песнопений. Это все осталось. <смех> Иногда время от времени поднимает голову, напоминая о себе. Я немного расскажу вам о грузинской мифологии. Верховный Бог в грузинской мифологии отец Армази. У армян это аромаст, вообще отец Ариев, если так перевести. <смех> Тот самый Зевс, Юпитер у африканских народов, зомби, создатель. Слово «зомби» означает создание, так что слово «зомби» как раз пришло от слова «создание». Создатель – верховный бог африканских племен, в частности, Масаи, э, бушменов, многих других. Есть бог зомби, вообще зомбуа. Создатель или создающий. Вишну у индусов. Одним словом, у каждого народа божество верховное по-своему называется, но функции те же самые. Отец множество богов. Дочь, лунная богиня, Царица ночи та, которая соединяет влюбленные сердца, та, которая дает поэтам вдохновением твары что есть сама Луна, собственно говоря. Но э, считалось, что есть у лунной богини муж назывался тетрим тваре то есть более красного цвета, красноватый, бурый цвет луны, говорил о том, что сама Бтвара вышла, вышла на небосклон. А когда был, э, луна была абсолютно бела, кипельно белая, кипельно-белая, то есть светлая, сверкающая, это был Т-3-твары, что означает э, светлая или белая луна, супруг богини твары. С принятием хри христианства... Э, Бога Солнца переименовали в Тетри Георгии, светлый Георгий. А потом говорили, что это сам святой Георгий, который является вообще он самый почитаемый святой, у грузин, у осетин, у абхазов это самый такой почитаемый святой. Хотя у него корни множество вообще его образ сливается еще и с вастерджи. С Богом, э, Верховным Богом Алан. Э, его еще называют э, Дзуар. То есть это немножко такое видоизмененное слово, крест. Но ну, пойдемте далее. Я уже очень много рассказывала о мифологии кавказских народов, вообще всех народов, мне кажется. Мой канал вообще энциклопедии по мифологии и теологии. Можете открыть и смотреть любой ролик и много узнать. Жена Бога Солнца. Опять э, делится э, Солнце, Мзе, это Солнце. И Мзекала – женщина солнца. Считалось, что солнце выходит то ли один, то ли вместе с супругом. Когда они выходят вместе с супругом, то оно особенно жаркое. И обычно в летние самые жаркие месяцы считалось, что в основном царствует Мзекала, то есть богиня солнца, женщина солнца. Вот у женщины солнца люди просили молодости, любви, страсти. Она была дарующая вечную молодость, вечную красоту лица. Я хочу вам сказать, что вот то, что я вам сейчас подарю, я узнала, услышала от моей грузинской бабушки Софии, которая мне рассказывала... Кстати, она была дочерью священника Софии Андреашвили, ее отец основал семинарию духовную, но он рано умер. И потом эти функции взяла на себя ее мать Шушаник. Она там преподавала. То есть я уже которое поколение учителей, между прочим, хочу сказать. И она как-то меня вот научила. Еще я была ребенком как просить у Солнца вечной молодости. И те слова, которые она произнесла, она сказала своими словами, но ей это запомнила. И в этом ритуале я просто, скажем так, улучшила, я просто придала некую красоту ритуалу. И хочу вас научить, как попросить молодость у Солнца. Вы удивитесь, ей уже под 80 лет и она не выглядит на свои 80 лет. Она значительно молодо выглядит у нее лицо. Есть морщины, естественно, такой возраст. Но вот нет такой морщинистого такого лица, который обычно бывает у женщин ее возраста. Ее возраст больше выдает то, что она тяжело ходит, как бы седые волосы, которые она категорически красить не хочет. Но если ее привести в порядок, она не будет так уж выглядеть старой, я вам хочу сказать. И вот этот вот секрет молодости просить у богини солнца. Она работала учительницей и каждое утро очень рано вставала. У нее было пятеро детей, нужно было всех одевать, всех проводить в школу. Нужно было подоить коров, выгнать коров, потому что коров забирали. Особенно в эти жаркие месяцы, да, в лес, в леса, в поля, в общем, на эти пастбища. И после только собираться на работу. Но она успевала, утром вставая, начитать это на воду и умыть лицо. И острое зрение сохранилось до сих пор. Вот это ее вот самая такая черта, особенность. Может быть, и отчасти этот заговор влиял на это. Итак, вам нужно набрать воды. Можете набрать из-под крана, можете просто купить родниковую воду, бутылку или там какую-нибудь емкость, и чтобы у вас дома всегда была родниковая вода. Налейте стакан воды утром, когда встали, перед тем, как... Ну, даже если вы в обед встали, неважно, чтобы был день. Перед тем, как умыться вообще, начитайте на эту воду семь раз и умойте лицо. А после можете уже другими своими делами заниматься, процедурами и так далее. Пусть это войдет для вас в привычку. Я вам дарю на грузинском языке просьбу к богине солнца о том, чтобы она поделилась своей вечной молодостью. Ну, буквально перевод такой. Поделись со мной своей вечной молодостью, как народ любуется тобой, так пусть любуется мной, ты встаешь над головой мира. И вечно молода, вечно желанна, любима, вечно людьми принята и так далее. И пусть твоя мол, я буду так же молода и любима, как ты. Ну, в общем, так, грубо говоря, перевод такой примерно. Итак, начитать нужно на вот читайте так, чтобы ну буквально как ваш заговор касался воды губы ближе к воде. И читайте шепотом. Можете открыть окно. Можете перед открытым окном читать это, потому что вы все-таки обращаетесь к солнцу. Этот заговор действует всегда, потому что солнце всегда встает, и в зимние месяцы в том числе. Как говорил наш учитель физики, если солнце не будет согревать землю хотя бы секунду, мы замерзнем все на своих местах, поэтому солнце согревает и сейчас. Просто чуть уменьшается э, жар солнца, чуть уменьшается как бы вот эта сила, солнечного тепла. А так солнце всегда согревает. Нет ни одной секунды и доли секунды, когда солнце бы не согревало землю. Иначе мы действительно бы замерзли. Просто кто где стоял. Итак. Я прочитаю на грузинском языке. Язык сложный. Но вам учить-то не нужно с нуля. Вам всего лишь достаточно прочитать текст, который будет под роликом. А под роликом текст мы всегда выкладываем. Омзиани калхмерто. Мзэ Мудам ахалгазде. Мудам ламази. Мудам сасурвели. Хахисмир сахварели. Соплио апасеп шэн. Угдави, калхмерто. Мачуке сила Мазе, Мачуке Ахалгаздоба. ба. Модис. Соплио Ставзе. Ачуке б синат леда кала. Могэ салмэ би. Мецвикнеби мудам Шенхар. Аминь. Семь раз прочитайте, умойте лицо. И когда пройдут месяцы, и вы увидите, что у вас морщины разглаживаются, и что у вас больше сил появляется, потому что вы свой заговор связываете с солнцем. Магия это догмат, это связать одну вещь с другим. Вот как ты, солнце вечно молодое, так и я буду. И солнце действительно будет вечно молодое. Это значит, что отчасти вы тоже будете молодо выглядеть. Попробуйте. Потом скажете, понравилось вам, как вы себя чувствовали после. Потому что солнечная энергия, она не пустой звук. Всем удачи.